Добрый вечер, дорогие участники сегодняшней нашей встречи. Я очень рада вас приветствовать на вебинаре проекта Кэшер, который посвящен очень важной и волнующей теме, теме вакцинации от COVID-19. Мы назвали свой вебинар «Вакцинация от COVID-19. Путь к выходу из пандемии». Изучаем, анализируем, размышляем. Действительно, мы находимся сейчас в таком моменте, когда каждый из нас должен принять решение, насколько активно он будет включаться в процесс вакцинации. Мы не хотим никого агитировать, мы не хотим никого уговаривать. но Мы хотим вам дать очень серьезное, профессиональное мнение на эту тему, для того, чтобы вы сами могли сделать нужный вывод и принять решение для себя, и для своих близких. К этому разговору мы пригласили очень важного для нас эксперта. Это Алексей Анатольевич Аграновский, российский ученый, биолог-вирусолог, доктор биологических наук, руководитель сектора молекулярной биологии, вирусов, кафедры вирусологии, биологического факультета Московского государственного университета. Вести этот вебинар буду я, Константинова Марина Юрьевна, руководитель программы «Женское здоровье» проекта Кэшер. Мы а, все наблюдали а, с самого начала пандемии, как весь ученый мир готовился вот к этому этапу, в котором мы сейчас находимся, готовился к этапу преодоления а, пандемии через вакцинацию. Действительно, небывалый а, скачок завершила наша наука за это время. В небывалые рекордные сроки были созданы вакцины, и количество этих вакцин, их разнообразие создает трудности и надежды. Трудности в том, что людям сложно определиться, вакцинироваться или нет, вакцинироваться одной или другой вакциной там, где есть такой выбор. А в России этот выбор есть. И а, с другой стороны, мы понимаем, что только путем вакцинации может быть преодолена пандемия. Хочу предоставить слово Алексею Анатольевичу для того, чтобы он, как врач, биолог, вирусолог, сказал нам, как же принять взвешенное, сбалансированное решение вот в этом вопросе вакцинации. Благодарю вас. Я только хочу сделать маленькую поправку. Я не врач, я вирусолог, но вирусологи бывают биолог. разные. Я не лечу людей, я занимаюсь молекулярной биологией вирусов много-много лет. Но это не страшно. Сегодня мы видим беседу о вакцинах. Я рад, что столько интересующихся участников, слушателей. Тема действительно важная. Единственный ли это метод вакцинации – победить пандемию? Сразу вам скажу, друзья, что не единственный. Можно ничего не делать, и пандемия рано или поздно прекратится. Но вопрос в том, какой ценой. Этот вирус, конечно, не черная оспа и даже не вирус Эбола, но это, тем не менее, очень серьезное заболевание, которое уносит жизни. Поэтому появление вакцин я приветствую всячески. И сознаюсь вам в одном обстоятельстве, которое, может быть, дает мне право говорить об этом ну, немножко с личных позиций. Я сегодня сделал вторую вакцинацию в районной поликлинике города Москвы. И, в общем, больше, по крайней мере, мне предпринимать каких-то личных усилий в этом направлении не нужно. Можно и поговорить. Замечательно. Так Значит, и... у вас такой разговор, как вы говорите, с корабля на бал, да, только вот после вакцинации. Так, так и есть. Чувствую себя пока что... Ну, я разницы не чувствую, по крайней мере, так скажем. И после первого укола, Никаких неприятных побочек не было. Ни у меня, ни у супруги. Мы вдвоем поехали туда. вакцинах. Значит, действительно сработали очень здорово все разработчики. И, и вакцины Pfizer, и AstraZeneca, и вакцин, которые были произведены в России. Это было быстро, и похоже, что продукты получились качественными. У меня такое впечатление от анализа тех данных, которые есть в открытых источниках. Ну, давайте рассмотрим, я такую короткую вводную речь скажу, наверное, о свойствах всех вакцин. Начнем, может быть, с наиболее известной вакцины производства Российской Федерации. Это вакцина Спутник Ви». Значит, как она сделана? Она достаточно новая по замыслу. Это берется ДНК аденовируса. Это вирусы, которые вызывают, ну, не очень тяжелые острые респираторные заболевания, связанные с некоторыми другими расстройствами. Но в данном случае нас это должно волновать в меньшей степени, потому что вот этот аденовирус тут используется как платформа, как такси, как средство доставки. Понимаете? И вот в этот геном, потому что он просто испорчен специально с помощью манипуляций, чтобы он не смог сам размножаться и вызывать даже малейшие недомогания у людей. Это просто платформа. И туда помещен вставка ДНК. Как уже, наверное, наши просвещенные слушатели знают, коронавирус SARS-CoV-1 ⁇ это РНК-содержащий вирус. Но из гена белка Шипа получили КДНК, то есть копию ДНК соответствующие этому гену, и поместили в нужное место вот в таком испорченном аденовирусе, чтобы она могла, при условии, что сам аденовирус не будет нам портить здоровье, будет синтезироваться этот белок. Но сам белок шипа, отдельно от вируса, он совершенно безвреден для нас. Это тоже следует иметь в виду. Итак, все вводные ингредиенты, они не опасны. Это, конечно, не значит, и здесь я скажу такую общую фразу, что вакцинация абсолютно безопасна для всех. Возможны, поскольку иммунология – это достаточно такая сложная наука, и мы не все знаем, возможны. возможно, я о них не слышал пока, но возможно, некие побочные явления при большой выборке статистики. Это некий этический выбор. Понимаете, спастили нам тысячи человек ценой возможных осложнений у единиц или ничего не делать, пускай тысячи погибнут, но... Зато мы не делали никакого никаких действий, которые привели к таким последствиям. Это для любой вакцины так. Для знаменитых вакцин от полиомиелита, которые использовались в 50-е годы, ну, после Второй мировой войны во всем мире. Вакцин против кори, вакцин от Оспы. И всех-всех прочих вакцин. Значит, я никак не собираюсь никого пугать, потому что про эти вакцины, сейчас мы говорим о спутнике VI, ничего плохого пока неизвестно. Но это не означает, что не могут быть некоторые проблемы у, у каких-то отдельных пациентов. Но я могу сказать с уверенностью, что таких проблем не будет много. Это так. Ну и чтобы покончить, что называется, с официальной частью, ну по всем вопросам, если есть сомнения, надо обратиться к своему врачу. Если наши научно настроенные слушатели меня простят, я расскажу маленькую такую притчу э, из моей жизни. Я был знаком и имел счастье, дружить с поэтом Константином Ваншенкиным. И вот когда его спрашивали, он был человек достаточно, ну, понимаете, такой суровый и в то же время с великолепным чувством юмора. И когда его спрашивали, Константин Яковлевич, как ваше здоровье, он всегда отвечал по этим вопросам, я всегда консультирую только со своим врачом. Итак, по всем вопросам, друзья, если у вас есть сомнения, надо обратиться к врачу. Подытоживая, вакцины, которые я знаю и которые сейчас начинают широко применять, они протестированы, они безопасны. Сомнения к врачу. Следуем заветам Константина Яковлевича Иваншенкина. Пойдем дальше. Итак, вот эта вакцина «Спутник Ви» позволяет получить в организме провакцинированного антитела к белку шипа. Вирус потом попадает, если он попадает в организм, он нейтрализуется этими антителами и либо болезнь протекает в мягкой форме, либо вообще вирус не получает шансов вызвать инфекцию. Почему два укола делается спутником V? Дело в том, что наш организм с какой-то вероятностью уже встречался с аденовирусом того или иного типа. Поэтому там используется не одна аденовирусная платформа, а две. Укол номер один – это платформа на основе аденовируса определенного типа. Не буду вас мучить цифрами, это совершенно нам ни к чему. А другая платформа – это аденовирус другого типа. Если по чечайнии вы уже имеете антитела в результате какого-то прошлогоднего насморка к одному аденовирусу, то крайне маловероятно, что у вас будут антитела, которые не позволят платформе второго аденовируса выдать вам белок шипа. Это вот одна вакцина производства России, по-моему, она сейчас наиболее широко используется, да не по-моему, а точно. Во всяком случае, они больше э, говорят и больше знают. Это так. Ну, надо сказать, что отношение к ней в мире поначалу скептическое, меняется к лучшему, и меня это радует. Э, Особенно безградным. после публикации в серьезных научных журналах. Да. Это так, да, да. Их было две. Это худо-бедно журнал «Ланцет». Более высокого по рейтингу журнала в мире медиков нет. Это хорошо. Но, понимаете, не из какого-то патриотизма в данном случае это говорю, а просто мое убеждение, что в условиях пандемии надо критиковать, надо сомневаться. Но когда доказано, надо сотрудничать друг с другом. Эта вся гонка, она неизбежна и имеет политический и экономический оттенок. Это большие, безусловно, доходы возможные от, у фармы от этих вакцин. Но ну, не надо нам, ей-богу, в нынешних условиях спорить больше необходимого. Все хорошо в меру. Хотя, это, во всяком случае, радует то, что это действительно опубликовано в научном журнале, и там есть конкретные статистические данные. То есть, ну, вот безусловно. Это... Да, да. Можно, знаете, опубликовать в газете «Правда», может быть, разнообразную информацию, но в журнале Лансет нельзя опубликовать недостоверную информацию. Ну, это, по крайней мере, крайне затруднительно. Там такая мощная экспертиза – что я просто в это не верю. Если это опубликовано, значит там все в порядке с данными. Они не подтасованы, они не пропаганда. Это все честно. Это можно так. я тогда сразу по ходу задам один вопрос? Вот, мы говорим об эффективности вакцины. Ну, безопасность и эффективность. Да, вот два критерия. О безопасности мы говорили и будем говорить. Вот сейчас о эффективности. Вот в том же журнале была приведена эффективность. А как она определяется? Вот. Что значит эффективность вакцины? Ну, если запросто, вот так сказать, не вдаваясь в какие-то подробности, делается вакцинация большой выборки э, добровольцев. Или там на третьей стадии уже широкому Но это все равно добровольно делается. Я, сознаюсь, у нас не заставляют, вообще-то говоря, никого. Ну и подсчитывается, сколько в этой привитой группе. Это большая группа очень, понимаете. То есть в сравнимой группе людей, которые были привиты плацебо, вот столько-то случаев заболевания COVID-19, а в привитой группе столько-то. Значит, получается, что из привитых шанс быть иммунным, невосприимчивым к возбудителю COVID-19 в 92 человек из 100. Это хороший уровень, считается. Это приличный очень уровень защиты. Потому что все наши индивидуальные вот эти реакции, в том числе на вакцину, они, они разные, они ну, не бывает стопроцентной защиты, почти не бывает. Но тут надо иметь в виду, что если вы привились, а у вас защиты нет, то вас защищает сосед. Мы идем локоть к локтю. Потому что даже если не будет 60% охвата населения вакцинации, все равно с каждым привитым человеком какая-то цепочка вируса, передачи, она прерывается. Пойдем дальше. Значит, Другая есть вакцина классическая из института. Чумакова, это, грубо говоря, убитый вирус. Это вакцины, похожие на те, которые применялись против полимиелита и других корей, их очень много. Ну тут что в ней хорошо? В ней хорошо, во-первых, то, что тут не только белок шипа является таким элиситером, ну Активным ингредиентом, в ответ на который вырабатываются антитела, но и другие белки и вирусы. Там же не один белок шипа, там есть белок нуклеопротеида, и другие. Значит, этот подход имеет свои плюсы, безусловно. Классическая вакцина она немножко отстает по применяемости и даже существенно отстает. По Но, срокам или по охвату? Или по вот охвату. В чем? Ну, ну вот смотрите, сейчас компания вакцинации в Российской Федерации включает в основном спутник ВИ все-таки. Но эта вакцина очень существенна, понимаете. Дело в том, что по всей видимости иммунитет к коронавирусу не такой стойкий, как в случае кори или полиомиелита. И если он через год, например, исчезнет, а опасность заражения еще будет актуальна, то тогда надо прививаться уже не вакциной на основе аденовирусов. То есть ревакцинация другой вакциной должна быть? Что-то принципиально другое. И она, слава богу, на готове есть. Это плюс. Это здорово. Ну, насчет... Безопасности этой вакцины, ну, наверное, еще меньше сомнений есть. Потому что тут в конце концов давайте взвесим, с чем мы хотим встретиться, с убитым вирусом или с живым. Хотя и в этом случае какие-то редкие случаи неприятностей возможны. Это я сразу оговариваюсь. Просто для честности. Понимаете как? Ничего абсолютно безопасного в этом мире нет. Не хочу никого пугать, но просто хочу быть открытым с вами. Ну, наконец... Значит, вот если остановиться на секундочку, чтобы вот наше да, мнение было понятно. Значит, мы говорим о безопасности с точки зрения ведения спутника. Там нет активного живого вируса. Это безопасно. Нет. В нет. инактивированной вакцине Чумакова уже нет живого вируса, и это тоже безопасно, чтобы все хорошо это поняли. Замечательно. Есть ли опасность, что вирус не до конца убьют? Такой вопрос тоже есть. Понятно, что там производятся какие-то манипуляции. Вот может ли быть вот такое? Нет, такого быть не может. Чтобы ответить коротко и ясно, это исключено. Спасибо. Отлично. Ну, понимаете, помимо того, что он полностью убит, это совершенно определенно, он не передается уколом в плечо, понимаете как? Он передается через листую оболочку дыхательных органов. Значит, еще и с этой точки зрения, это не путь передачи вируса, его нельзя вколоть. Пошли дальше. Значит, есть еще вакцина от центра «Вектор» в Новосибирске, и она такая ну, технологичная, интересная вакцина. Это некий есть носитель, причем он ну, не живой. Да? Это не вирус, это не убитый вирус, это не какой-то там белок. И к нему прилепляют короткие куски белка шипа коронавируса, которые более-менее представляют этот белок. У меня есть некоторые вопросы к этой вакцине, потому что ну, они, знаете, такие скорее теоретические. Применение покажет. Пока что давайте согласимся на том, что вот такая тоже безопасная вакцина в запасе должна быть. А может и в практике должна быть. Уже какие примут решения органы здравоохранения, чем дальше колоть, и какие возрастные группы, и, и так далее, и так далее. Каким показаниям выбирать. Да, надо? это мы оставим на их усмотрение, наверное. Но сами же порадуемся, что есть варианты. Но То и, есть, наконец... этого третьего варианта тоже нет возможности заразить нас коронавирусом? Нет. Это вот, как бы, тоже это часто встречающийся вопрос. Это исключено абсолютно. Пойдем дальше. Я должен похвалить вакцину Pfizer за то, что она изящно очень сделана. Мне как молекулярному биологу было очень интересно смотреть ее описание. Понимаете, вот это просто МРНК вакцина. То есть как получается белок? Он получается потому, что матричная РНК, рибосомами клетки, транслируется и получается некий белок. Вот файзеровцы, они сделали матричные РНК, в которых есть ген белка ШИПА, но они сделаны очень красиво и хитро. Они идут в то место, они живут долго, они транслируются активно, и, есть еще там, и у них время полужизни очень высокое. То есть это такая очень эффективная, молекулярно биологической машина, и плюс тому, там очень хитро сделаны капсулы липидные, в которых вот эта МРНК ждет своего часа, когда ее значит доставят. Красивая работа, быстро сделали, и это совершенно новый такой подход МРНК-вакцины. Их вообще сначала предназначали для лечения онкологических заболеваний, на это нацеливали, но тут возникла вот такая угроза, и они сделали вот такой вариант. Ну, интересно, хвалю эту разработку, и мне приятно, что люди умеют работать не только эффективно, но и изящно. Ну, есть еще вакцина AstraZeneca. Это, опять-таки, адено-вирусная платформа, но так только там аденовирус шимпанзе. Выбор тоже диктуется тем обстоятельством, что с вирусом шимпанзе мы никогда раньше не встречались, и вот такая платформа будет доставлять ген белка шипа должным образом, не что и в наших ослабленных организмах. Не будет мешать. Вот вкратце о всех вакцинах. я занял, и В астрозенеке, получается, минут. два укола делаются одним и тем же составом. То есть, если спутники – это два разных состава, два разных аденовируса, то там это один аденовирус шимпанзе. Я не помню на память схему вакцинации астрозенекой. Я бы не исключил, что там делается один укол вообще. Потому что в случае спутника вкалываются два разных вируса-платформы с одним и тем же геном шипа чтобы обойти возможный иммунитет к одному из них. Потому что и один аденовирус, и второй аденовирус, назовем их условно X и Y, они возможные э, вирусы, с которыми мы уже встречались. Вряд ли кто-либо встречался Я с собой и с X, и с Y, но с вирусом шимпанзе никогда это невозможно, поэтому он был выбран. Ну, Придумано неплохо. Всем участникам этой вакцинной истории, всем разработчикам хочется пожелать удачи, чтобы все было хорошо с их продуктом, чтобы не было побочек, и чтобы человечество быстрее справилось с пандемией. Я занял примерно… Спасибо 20... большое, это очень интересная вводная да. часть. Теперь, если можно, мы перейдем к конкретным вопросам. И, а, я начну с того, что вот у меня были предварительно а, вопросы, которые мне прислали, а потом уже а, вот есть уже вопросы и в чате дополнительные. Алексей Александруч, я пыталась как-то систематизировать вот эти вопросы а, по группам. Вот опять же отталкиваясь от того, что мы говорили. Сначала группа вопросов, касающихся безопасности вакцины. А, вот есть такой вопрос сразу после введения а, там, второй дозы вакцины. А, а, держится температура больше недели, а теперь есть проявление серьезного бронхита. Может ли это быть а, от прививки, или это так случилось, что самостоятельное заболевание вот в этот момент достигло? Опять смотрим совет номер один от Константина Яковлевича Ваншенкина. Обратитесь к своему терапевту. Может быть, у вас бронхит другой этиологии? Может быть, причина вот этого температурения другая, с прививкой не связанная. Надо разбираться, если есть какие-то проблемы к терапевту. Твоему врачу, чтобы понять, что происходит. Конечно. Еще Конечно. вопрос такого типа. Мама, 71 год, в Израиле, сделала первый укол вакцины. Первые два дня все было нормально, на третий день участился, поднялось давление. Нехорошая кардиограмма, она боится делать вторую прививку. Ну, это, после... наверное, вакцина Pfizer используется. Да, если из Альтофайзер. Я не вижу, как мог бы ну, вот этот э, файзеровский препарат подействовать таким образом, чтобы вызвать такие явления. Давайте все-таки осторожнее оценивать результаты применения вакцины. Я не выступаю адвокатом вакцины Pfizer, в пользу каких-то других вакцин, ну, понимаете, мне это ну, ни к чему. Я никак не заинтересован, чтобы стоять на стороне какой-либо вакцины. И защищаю Pfizer, я совершенно искренне, понимаете. Судя по всему, хороший препарат. В таком возрасте, хотя 71 – это возраст молодой, я считаю, все-таки какие-то вот такие явления, не связанные с событием прививки, возможно. Согласитесь. То есть это может быть просто человек переволновался в тот момент, когда делал? или более Самое простое объяснение понимаете, пожилые люди не все, но они бывают мнительны, и надо им помочь, и, и сходить к терапевту опять-таки надо, понимаете, надо выяснить. Ну, никак... Не, э, не отказываться от второй вакцины, э, от второй, вакцин, от второй дозы границ. Я вот такой человек, например, азартный. Я если что-то начал делать, я это обязательно доделаю. Иначе у меня остается, как психологи говорят, эффект Незаконченности действий. Сделать и пожилей, чем не сделать и пожалеть. Ну, конечно, конечно. Понятно, спасибо. Матушки а... вашей слушании, здоровья, доброго, и чтобы все было хорошо. Спасибо, мы тоже этого желаем. Надеемся, так и будет. А есть группа вопросов, связанных с аллергическими реакциями. От того, что вообще нужно ли применять перед вакциной антигистаминный препарат, до того, что если у меня будет анафилактический шок, смогут ли меня вывести из этого состояния? Вот что Могут, вы посоветуете? А смогут. Принимать ничего профилактически не нужно. Но если вы аллергик, то стоит опять-таки посоветоваться с врачом до этой истории. По всем сложным случаям. Сначала поговорите с терапевтом, а потом принимайте какие-то действия. Самостоятельно пить антигистаминный препарат перед вакцинацией? Не Любое самолечение, знаете, это чаще всего зло. Бывают такие болячки, которые сами проходят, у меня так бывало, но я их просто не лечил. А вот самостоятельно лечиться не стоит, и вот заниматься такой профилактической терапией не стоит тоже. Не надо антигистаминов пить. Сомневаетесь к врачу? Спасибо. Вот интересный вопрос. Читала, что вакцины могут дать антителозависимое усиление инфекции. Вакцины какого типа наиболее безопасны с этой точки зрения? Такие эффекты бывают. Чтобы это происходило в случае с одной из перечисленных выше в нашем разговоре вакцин, таких данных пока нет. Вопрос совершенно справедливый, серьезный. Это заслуживает изучения, надо отслеживать такие вот эффекты. Это сообщалось, такие вещи, насколько я помню, вот так на вскидку, для вируса Зика и некоторых других вирусов. Пока что для ковидной истории таких сообщений я не припоминаю. По-моему, их не было. Но... Вопрос я признаю как существенный, обязательно за этим надо следить. Я думаю, что специалисты смотрят за такими вещами. Ну, наверное, когда будет большое количество проакцинированных, уже будет понятно вообще, есть такие прецеденты или нет. Да. Спасибо. Но давайте все иметь в виду снова, что это не будет чем-то таким массовым. То есть, опять-таки, отдельные вот такие... Крайне неприятные инциденты, даже если возможны, то они не будут многочисленными. Спасибо, спасибо, Алексей Анатольевич. А теперь вот есть несколько вопросов, связанных с отдаленными эффектами вакцинации. Могут ли вакцины оказать негативное явление на будущую беременность? Читала, что вакцины МРНК могут влиять на отклонение плаценты при будущей беременности, есть ли такая опасность группы вакцин? или с такими вакцинами вот на основе аденовектора, как мы говорили? Вопрос тоже, я считаю, серьезным. Данных, чтобы сделать какие-то настораживающие выводы, недостаточно. Но внимание к этому, безусловно, оправдано. И тут надо, наверное, в случае, если есть сомнения, надо выбирать самый безопасный вариант. И может быть, вот классические вакцины, они не показали никаких таких неприятных побочек, но они самые что ли безопасные. априори. приоры инактивированная вакцина, вот в данном случае это вакцина Чемокова. Вот если... мне представляется, что это, ну, если речь идет о такой важной вещи, как судьба плода, что может быть более важного в этой жизни, то, наверное, это самый безопасный выбор. Был где-то на экране всплывающее окно с Вопрос. вопросом, да. а всегда ли терапевты, сведущие в таких делах, ну, понимаете, его можно сократить, а всегда ли терапевты, знак вопроса. Хорошие сведущие, ищите хороших врачей, но, понимаете, как, лучше посоветоваться с врачом, чем, чем этого не делать. Я считаю, что все врачи хорошие, так априори, понимаете, хотя, конечно, я читал о том, что бывают врачи, которые лучше других. Александр, все врачи хорошие, надо найти своего. Врача, Наверное, вот, которых... И вопрос вашего психологического контакта. состояния, контакта, доверия, слова лечит. Вот мой покойный брат Антон Анатольевич Грановский был потрясающий врач-офтальмолог. Работал в институте Федорова. Ну, понимаете, как он был удивительным, обладал таким свойством любить пациентов. И они его обожали. И второе у него было свойство – вот врачи от Бога, понимаете как? Он помнил историю болезни своих пациентов, встречая их через 20 лет. Он помнил их имя и отчество, и семейные обстоятельства. Он говорил там «НН» имя и отчество – а как ваши племянницы, удачно ли ее все в браке, здоровы ли дети? А как ваша слойка сетчатки? А вот еще на втором глазу у вас были начало и как вы с этим справились? Люди просто не понимали, как это возможно. Такое свойство памяти это врачи от Бога. Ищите такого. Спасибо большое. Это, наверное, самая лучшая рекомендация. Среди наших экспертов, которые приходят к нам, которые работают с проектом Кэшер, очень много замечательных врачей, поэтому я уверена, что каждый найдет своего врача. Еще вопросы, которые касаются будущего рождения детей. Вероятно, эта тема очень волнует в связи с вакцинацией. Безопасно ли вакцинироваться молодым женщинам и юношам? Не повлияет ли вакцина на репродуктивную функцию? Не передастся ли что-то от вакцины, какой-то встроенный ген потомства? Ну, тут вот целая... Нет, да. не передастся, это вот если коротко. А если более подробно, я вот, честно говоря, люблю поговорить, так что вы меня останавливаете. Поговорились. Вот такое общее соображение. В наш век, когда информация абсолютно доступна, и когда она распространяется очень быстро, когда каждый из нас может в своем телефоне сделать фотографии, куда-то их выложить, посмотреть любые источники. Найти по поиску моментально все, что угодно. Как ни странно, распространяется какое-то суеверие новейшее такое, понимаете, которое будет даже и в чем-то покруче, чем суеверие 50-х, 60-х годов, 70-х, в котором в ну, 60 х 70 х 80-м я был свидетелем, до компьютерной эры суеверия они были послабее, чем нынешние. Ну, сегодня и вот больше источников, наверное. И больше... больше источников и больше э, информационного мусора и суеверий, некоторые из которых э, насаждаются специально, рискну сказать. Они совершенно антинаучны, никакая вакцина не может повлиять на потомство и передать какие-то гены. И вот такие страхи мне напоминают страх перед генетически модифицированными растениями, например. Нет никаких научных доказательств, что вот эти вот ГМО могут повлиять на что-либо. Это не означает, что не надо внимательно смотреть за применением таких организмов. Совсем не значит. Просто пустые страхи. И антинаучные эксперименты, непонятно как проведенные, следует отвергать. Давайте отделять зерна от плевел в любом вопросе, включая вопросы вакцин. Значит, ну никаких нельзя предусмотреть механизмов, чтобы на будущую репродуктивную функцию молодых людей вакцинация могла повлиять. Давайте поставим на этом жирный крест. И скажем, что вот эксперт у нас такой э, неромантичный человек, что он в это совершенно не верит. Договорились. Есть только небольшая запятая еще в этом вопросе, потому что в одном вопросе звучало, а вот насколько э, как бы те вирусы, которые вызвали болезнь, могут повлиять на репродуктивную функцию. Вот здесь какой может быть баланс между риском, каких-то негативных эффектов от вакцинации или негативных эффектов от болезни? От ну, вот это уже вопрос, ну, такой, ну, более серьезный. Значит, как вирус может повлиять на будущие репродуктивные функции? Вот одна из особенностей SARS-CoV-2 заключается в том, что он довольно разнообразен в своих проявлениях, понимаете, как он не только легкие поражает. Есть данные, что он обладает тканевым терапизмом, то есть может двигаться в другие органы и вызывать там всякие неприятности, достаточно широким таким тропизмом. Значит, долгосрочные последствия могут быть не только для легких. Но оговорюсь сразу, что это надо все проверять, потому что в науке есть такой феномен – переизученность. Когда что-нибудь изучает слишком подробно и выходит 900 статей в день по данной теме, а это именно так сейчас и происходит, Но я цифру условно называю. То объект переизучается слишком много информации. Это тоже плохо. Это также плохо, как и недостаток. Понимаете? И насыщенность раствора получается. Ну, вот так. Понимаете, вот э, вирус идет там. Э, в поджелудочную железу, я условно и орган называю, понимаете, ну и что дальше, а людям уже некогда изучать дальше этот феномен, что действительно подтверждается, он что действительно важен для здоровья, или вы просто так прокукарекали чтобы сообщить хоть что-то новое про COVID-19. Такое и есть, к сожалению, когда вещи не доделываются вещи не недоизучаются, и влияние этого вируса, например, на репродуктивные органы – но у меня нет вот такой, знаете, верной информации, что это так. Исключить не могу, утверждать тем более. Можно тогда сделать вывод, что все-таки лучше вакцинироваться, чем оставлять себя под угрозой переболеть. Вакцина безопасна для молодых, Думаешь, что не только молодых. Лучше вакцинироваться, чем этого не делать, потому что можно расстаться не только с будущими жизнями, но, извините, и повредить свои нынешние единственные. Спасибо, спасибо. Я думаю, что это очень важная фраза. Давайте перейдем к следующей группе вопросов, она касается эффективности. Ну, мы уже услышали про эффективность, как она измеряется. Вот есть вопрос. Скажите, пожалуйста, эффективность вакцины – это защита от болезни? и от угрозы тяжелого течения или смерти. И того, и другого. И того, и другого. <coughs> Реакция на вирус индивидуально. Индивидуально у особей, у нас, у каждого из нас. Она отличается от одной группы потенциальных пациентов к другой группе. От возраста, например, она зависит. От сопутствующей хроники. От многого. Но вакцинация, она дает в некоторых случаях полную, а в других хотя бы частичную защиту, которая очень важна. Потому что речь идет буквально о, ну, о здоровье как минимум, иногда и о жизни. Понятно. А вот еще такой вопрос. А может ли вакцинированный человек быть источником заражения для других? Зависит от того, насколько хорошо сработала вакцина, Это тоже индивидуально. Например, человек переносит вирус в ослабленной форме, но да, он является угрозой для других, конечно же, потому что вирус, тем не менее, в нем размножается. Сам он переносит легко, источником является но тут другой важный вопрос. Он является таким же мощным источником вируса, как человек невакцинированный, как если бы он не вакцинировался. Я считаю, что менее мощным, потому что заражение COVID-19 и даже и тяжесть болезни зависит от дозы вируса. Грубо говоря, вот этот человек меньше выкашливает в окружающую среду, чем человек невакцинированный. Мене длительный срок, наверное, да, является таким вот опасным. И это вполне возможно. Он меньшее Хорошо. время да, является носителем вируса активным. Спасибо. Вот такой вопрос. После проведенной вакцинации количество выработанных антител не намного превышает нижнее пороговое значение. Вот, например, при норме 12 у вот, человека, задававшего вопрос, 21. Всех остальных в семье выше 100. Почему у меня такое низкое число антител? И что делать, что, если они будут продолжать снижаться? Я уже упоминал о том, что иммунология, наука достаточно такая, она даже сродни искусству в чем-то, понимаете? Это очень сложная наука, и она не все может объяснить. Индивидуальные реакции на вакцину весьма разнятся. У каждого из нас. Я не знаю, какой титр будет у меня, но я это делаю, потому что иметь хоть какой-то титр лучше, чем не иметь никакого титра. И даже в одной семье при ну, сходном генетическом фоне, что ли, индивидуальные реакции могут разниться огорчаться этому не стоит. Вы все сделали правильно, у вас есть некая защита. Если титр будет снижаться, это не означает, что дела плохи. У вас еще есть клетки памяти, так называемые B-cells, которые в ответ на контакт с вирусом через год начнут вырабатывать снова антитела. Они помнят, как это делается. Они образовались в ответ на вакцинацию. Понятно, спасибо. Такие вещи вот, возможны. В догонку к этому еще есть вопрос: а имеет ли смысл делать третью дозу вакцины? Как рекомендуют, так и надо делать. Всегда надо следовать инструкциям специально обученных людей. Они лучше знают. Разработано так, вы лучше не сделаете. Хуже вряд ли, но лишний враг хороший, да, враг лучшего. Да. да, да, да. Не надо, не экспериментируйте никогда на себе, не принимайте антигистамины до и не делайте третью прививку, потому что вы хотите иметь лучшие антитела в вашем квартале. Не надо, вам хватит просто хороших. Спасибо. А, такой вопрос. Можно ли через 2-3 недели после вакцинации перестать соблюдать меры безопасности? Велить в театр, встречаться со знакомыми и продолжать носить маску на работе, в транспорте и ограничивать контакты? Мы носим маску не только для того, чтобы уберечь окружающих от возможного коронавируса, который мы выкашливаем. Потому что в основном маски работают на выход, защищают на выходе других от нас. Мы не знаем порой, мы носители или нет. Мне кажется, что в условиях, когда все носят маски, надо носить маску. Не потому, что я такой конформист и призываю всех к конформизму. А просто это не тот случай, когда надо бравировать тем, что вы этого не делаете. Проще быть со всеми, чем выделяться и подавать дурной пример другим. Вы же не будете ходить и говорить, я привился два раза, я теперь могу не носить маску. Ну, проще, проще ее надеть, в конце концов. Это не так часто надо, и для меня лично это не обременительно. Но зимой вместе с шапкой в России это не совсем удобно бывает, но тем не менее ну такая привычка появилась, я не считаю нужным, бровировать тем, что я теперь привитый и носить ничего не буду, потому что это просто бессмысленно. Иногда мы делаем некоторые ритуальные, бессмысленные вещи, но они правильные, потому что в ситуации вот такой угрозы, которая над всем обществом, лучше быть со всеми, чем... Пока общий иммунитет не выработался, пока пандемия не закончилась, мы продолжаем соблюдать вот эти вот меры. По крайней мере, вот я мне проще следовать этим необременительным мерам, чем знаете, иметь свое собственное мнение. Я его лучше буду иметь по другим, более важным вопросам. Спасибо. Давайте перейдем к следующей группе вопросов. Целесообразность вакцинации и какую вакцину выбирать? Ну, про целесообразность мы уже много говорили. Но вот есть конкретный вопрос. Женщина 83 года принимает постоянно много поддерживающих препаратов. На улицу не выходит. Живет в семье с взрослыми детьми, туда приходят внуки и правнуки. Насколько актуально и безопасно вакцинироваться такой женщине? Ну, опасность всегда есть. Чтобы потом не рвать на себе волосы, лучше это сделать, я считаю. А вот какую вакцину выбрать для людей в возрасте, я бы не рискнул, знаете, дать вот Чохам такой совет. Это безответственно было бы. Поговорите с врачом. Из, -из того, что выбрать можно сейчас, по крайней мере, вот из этих трех вакцин… Ну, или, по крайней мере, вакцин. скоро можно будет выбрать любую из трех. Наиболее безопасную для вот этой возрастной группы. Ну, я шипну только, да, что, возможно, убитый вирус опять тут, он ну, меньше всего вызывает даже потенциальных вопросов. Уж больно проверенный такой аппарат. Значит, я тогда тоже и этой вакцины Чувакова. Прошу. Возможно, но я не даю прямых рекомендаций. Я понимаю, да. Ну, То есть, если мы говорим об инактивированном... 81-летней даме, которой желаю всяческого здоровья. и Очевидно, что она окружена любящими людьми. Это видно по контексту вопроса. И это уже очень хорошо. Это полдела. Но вакцины я бы сделал в данном случае. Спасибо. Ну, здесь целая группа вопросов о пациентах с всякими увлажнениями. Это онкопациенты в стадии ремиссии, те, кто проходит лечение, аллергики, люди с аутоиммунными заболеваниями, астматики. Вот как им быть с вопросом вакцинации, а да, надо или нет, не надо, и, соответственно, какой? Двойственная ситуация, потому что с одной стороны они окажутся более легкой мишенью, возможно, для коронавирусной инфекции. И последствия могут быть тяжелее. С другой стороны, вот особенно аутоиммунные заболевания ну, ставят большой жирный вопрос, как быть. Единственное, что успокаивает здесь, это то, что такие люди все-таки общаются с врачами. И тут даже мои советы обратиться к врачу, то есть принцип Ваншенкина, они вряд ли применимы, потому что и так люди обратятся. Нельзя чехом для всех категорий дать некий совет, да или нет. Но надо взвешивать, понимаете как. Если здоровье ослаблено, есть другие опасности, но еще и вот это навалится, безобразие. Совсем плохо, понимаете как. Да. Мы То же есть... прививаемся не для моды, не потому что это красиво как в старом анекдоте, не потому что это приятно. Это необходимость. И вот оценить степень необходимости для больных автоиммунными заболеваниями, для онкобольных и других категорий, это выбор, который сделал должен быть сделан с помощью клетчего врача все-таки. Да. да, все понятно. Здесь тоже действительно очень важный момент, когда врач конкретно посоветует, какую из этих вакцин применить и применить ли в данный момент, потому что, наверное, вот если люди с онкозаболеваниями сейчас проходят химиотерапию, то вакцина просто может не подействовать. Это правда, да. Поэтому момент, разбирать. когда применять такую вакцину, тоже должен быть выбран верно. Совершенно верно, да. Спасибо. Вот есть еще группа вопросов, связанных с совместными применениями различных вакцин. У нас есть люди, которые живут в разных странах, и вот допустимо ли такое, если, например, одна прививка сделана спутником, а вторую сделать астрозенекой, поскольку они вот похожие вакцины, или же Pfizer? Вот Как вы относитесь вот к такому совместному использованию различных вакцин? Комбинация спутник плюс как кажется вполне логичной, потому что, ну, даже можно было бы такой коктейль рекомендовать, если бы действительно сотрудничество вот этих двух фирм воплотилось. Правильный подход, на самом деле. Так что тут никаких вопросов. Спутник и Pfizer. Спутник и Pfizer. Немножко экзотично для меня это выглядит. И у меня вопрос сразу, зачем? Если есть схема и рекомендовано два раза у колодца спутником, или один раз с Файзером, ну почему не выбрать что-то одно? Возможно, какие-то ситуации, когда ну, человек там не успел второй раз, надо было уехать, я не представляю таких ситуации. Ну, И, вероятно, они могут быть, да? человек не успевает два-три недели. Возможно, даже... Сейчас трудно передвигаться из страны в страну, правда? Файзер, скажем, в Израиле применяет спутник здесь, ну... Если так вдруг случилось, я не вижу с точки зрения теории ну, большого греха в том, чтобы применить Pfizer второй раз. Ну а дальше уже не стоит себя нагружать дальнейшими экспериментами все-таки. Если вы это сделали, то не делайте уже третью вакцинацию спутником, например, вернувшись в пределы Российской Федерации. Равно как не надо там четвертый раз уже колоться Астрозенекой. Есть люди, которые очень любят себя изучать. Есть люди, которые очень любят себя лечить. Начинают там принимать антибиотики и заниматься прочей всякой ерундой. Ограничивайте свои порывы. Это ну, не самое безопасная и правильная зависимость в этом мире. Есть гораздо более правильные зависимости. Спасибо. Алексей Анатольевич, ну по поводу ревакцинации, есть такие вопросы, как долго будут держаться антитела, когда нужно делать ревакцинацию, есть какие-то уже более четкие внимания вот этого вопроса? Не совсем четкие, но постепенно из дымки проступают. Реальность и... Я сразу говорю, что COVID-19 такая свежая история, она же совсем новая, ведь мы год в этом примерно, и поэтому мы просто не знаем отдаленных последствий и иммунизации, и свойств вируса через время и так далее, и так далее. Контры только проступают. Но все-таки есть сведения, что иммунитет к этому заболеванию держится не так долго. Может быть, полгода-год, грубо совсем грубо говоря. В таком случае ревакцинация нужна. и Я повторюсь, с этой точки зрения хорошо, что есть вакцины, построенные на разных принципах. Это... Превакцинацию сделать другим препаратом, Это... чтобы эффективность Конечно. была больше. Спасибо Это большое. Так. Спасибо. Теперь группа вопросов от э, переболевших ковидом. А нужно ли им вакцинироваться? А можно ли им вакцинироваться? Когда вакцинироваться? А нужно ли проверять уровень антител? Вот что вы расскажете людям, которые уже переболели? Ну, смотря, как давно вы переболели. Э... Вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, если действительно иммунитет к этому заболеванию держится месяцы, а не годы, то тогда, может быть, перепривиться имеет смысл. Но еще, может быть, не сейчас, вряд ли уже это время истекло. Ну, через год, наверное, имело бы смысл. Особенно чистить тут -то тоже не стоит я считаю. Следует иметь в виду также, что уровень антител может быть там низким, но Б-клетки-то они на страже. Вы уже были иммунны когда-то, и эти клетки-то помнят. Так что они могут защитить в случае повторной инфекции. Хотя повторные инфекции некоторые сообщения говорят, что это возможно. Значит, выбираем Через какое-то время можно привиться. След также иметь в виду, что естественный иммунитет в ответ на перенесенное заболевание, он немножко другой по составу антител. Потому что вот вы получаете в вакцине белок шипа. Это сильный иммуноген, это важное уязвимое место на поверхности вируса. Это все здорово. Но когда вы перенесли естественную инфекцию, и даст бог это случилось в легкой форме, у вас есть и антитела к белку нуклеокапсида, и, наверное, к другим гликопротеинам, потому что там кроме шипа на поверхности торчат еще более мелкие другие вирусные белки. Там гораздо... Шире вот этот веер э, возможных антител в ответ на… Это после болезни, да? После да. болезни. Но можно, э, если антитела упали через какое-то время, и вы не верите в клетки своей э, памяти, в B-клетки, э, то можно перепривиться одной из вакцин, любой. Зависит это от того, в какой форме проходила болезнь? Есть ли взаимосвязь между вот течением болезни и тем сроком, когда стоит вакцинироваться? Вот если в легкой форме, там, условно говоря, через три месяца, а если в средней, или в тяжелой, через полгода. Я не могу дать таких четких рекомендаций, но я читал о том, что болезнь, которая протекла тяжелее, она оставляет более сильный след, что вряд ли удивит наших слушателей, я думаю. Это вполне естественно, да? Вот шла действительно тяжелая борьба, и вся промышленность была перестроена на военный манер и перенесена за Урал. Вот что происходит в организме, который испытал серьезное потрясение от этой инфекции. Значит, там, наверное, будет выше и титр, и может держаться дольше вся эта история защитная наша, чем в случае легкой вот такой вот. Инфекции. Так что если э, на ногах перенесли, может быть, действительно стоит подумать через какое-то время о вакцинации. Вреда от вакцинации, когда у вас еще есть свои родные антитела, э, не больше, чем если их нет. Я не вижу тут никаких возможностей, чтобы одно мешало другому или вызывало вот такие негативные эффекты. Вот просто здесь есть такой один вопрос, вот как раз он частично задевает то, о чем вы сейчас говорите. Может ли прививка через короткое время после болезни вызвать серьезное осложнение с многодневной температурой и тяжелым состоянием? Знаю такой пример. Связано ли это с вакцинацией или это просто совпадение? Ну, я, может быть, немножко поторопился, сказав, что вакцинация после перенесенной болезни не может вызвать эффектов я вот немножко буквально подумал секунды какие-то, которые прошли пока вы читали этот вопрос который я выслушал со всем вниманием и вот что мне приходит в голову значит вы вакцинируетесь и вносите белок шипа с помощью какой-то платформы неважно какой в свой организм но у вас уже есть свои антитела они будут же с ним взаимодействовать и тут, возможно, неприятные сюрпризы, в общем-то. Я не утверждаю, что они обязательно будут. И даже более того, я скажу, что они, скорее всего, маловероятны. Но я не исключаю, что тот случай, который вы описали в вашем вопросе, может быть связан с этим. Хотя вот не дам отрубить ни правую, ни левую руку, что это так и было. останутся на месте и правые, и левые... Спасибо, спасибо, понятно. знаете, вот опять вопрос с беременностью, как-то очень наших, наш контингент волнует этот вопрос. Это Через главное... какое время после вакцинирования спутником рекомендуется думать о беременности? То есть, как откладывать этот процесс? Вы знаете, как, ну, строго говоря, это не повлияет. Но если вы осторожны и действительно планируете свою дальнейшую жизнь в этом отношении, то можно на полгода отложить этот вопрос. Ну, то есть полгода – достаточный срок, чтобы организм успокоился и уже… Я считаю, что да. Но ну, а прерывать беременность не стоит по таким причинам ни в коем случае. Вот Это отдельная группа вопросов, она связана с вакцинацией кормящих мам, беременных женщин. Уже есть такие вопросы. А можно ли вакцинироваться беременным, а как быть мамам, которые кормят сейчас детей, вакцинироваться, откладывать это. Я как... понимаю. я хотел сказать о другом, что если у кого-то ввиду страхов от последствий действия вакцин возникнет дикая мысль прервать беременность, то этого не стоит делать. Спасибо, это очень Ребен... важно. Ребенок очень... – дар божий, вакцина ни на что не повлияет, и вакцинация носителя. И пусть он принесет часть ваш дом. Это очень важно. Так, Вопрос, вот женщина беременная, нужно ли ей вакцинироваться или, или как? Ну, у нас такой вопрос уже был. Можно ну, вакцинироваться, но посоветуйтесь с доктором. Триместр беременности не имеет значения да, вот, подождать. Я э -э, не хотел перес... бы показаться самонадеянным и комментировать такие специальные вопросы. Это очень специальный вопрос для врача. А по поводу кормящих мам, что подскажете, как-то с молоком передается, не передается, опасно, Никоим не опасно. образом. Молоко стерильно. Антитела не выйдут. А если бы вышли, ничего страшного. Все, что проходит через наш желудок, нейтрализуется. Антитела, понимаете как, они, даже если попадут в желудок, при всей их безвредности, и со всеми оговорками, которые только следовало бы сделать, они расщепятся в желудке. Понимаете как? Это не является препятствием для вакцинации. А по поводу детей. А у нас вакцинируют с 18 лет, но болеют и дети. Есть ли какие-то разработки специальных вакцин для детей или будут исследования по существующим вакцинам для детей? Нет таких специальных разработок. К этому, конечно, особое внимание, потому что ну, это слово «триггер» – дети. Ну что же вы детям-то колите то же самое, что я считаю, что если старикам можно какую-то вакцину, не будем ее называть, то можно и детям. Но мы знаем, что дети переносят либо легко, либо не болеют совсем этим заболеванием. Это так, но вирус этот... При том, что мы со всем вниманием относимся к этой статистике, этот вирус очень индивидуален в своем течении у каждого. Все может быть. И дети находятся под потенциальным ударом. Тут надо подумать, ну, наверное, наверное, можно вакцинировать, я осторожно скажу. Понятно. Мы будем ждать, когда будет разрешение на вакцинацию детей. Вы знаете, самое ценное в этой жизни – это инсайдерская информация. Хотите, я вам выдам инсайдерскую информацию? Очень хотим. Это самое мой, интересное. Мой соавтор по вирусологическим статьям работает в институте имени Гамалеи. Не в той лаборатории, которая разрабатывала вакцину, о которой мы уже говорили сегодня, а в соседней. Но он знает ситуацию изнутри, а не так, как мы с вами. Вот что он сделал еще в марте, это вакцинировал себя, свою жену и маленького ребенка. Мне это о чем-то говорит в плане доверия и, в общем-то... В немалой степени это способствовало тому, что я стал защищать вакцину. Если человек рискнул самым дорогим, значит, наверное, он не рисковал в этот момент. Он понимал, что, рискует он, он понимал, что риск невелик, по крайней мере. Можно детей вакцинировать, в принципе. Понимаете, Спасибо большое. Вот есть такой вопрос. Если я никогда не болею вирусными заболеваниями, по крайней мере, я этого не замечаю, нужно ли мне вакцинироваться от ковида? Я бы это сделал, потому что это необычное вирусное заболевание. Оно, знаете, такое э, очень неожиданное и со множеством свойств, э, о которых мы раньше не слыхивали. Если вы никогда не болели гриппом или ротовирусом, это не значит, что вы... Может быть, вы настолько мощный вот такой организм, и дай бог, чтобы это было так, чтобы вам ничто не прилипнет. Включая... Лучше вакцинироваться, чтобы подстраховать себя вот от этого неизведанного врага. Имея такой приятный организм, тем меньше вы рискуете вакцинируясь. Понимаете, как? Спасибо. Защититься. У нас это бесплатно. Спасибо большое. Вот есть вопрос. Во время прививки от гриппа была реакция в детстве для повышения внутричерепного давления. Может ли быть такая реакция от вот этих вакцин? Я не слышал ни разу о таких реакциях пока что. Не могу комментировать. Понятно, спасибо. А, я спрашиваю... того, что это очень вероятно, что так будет. Что так будет у многих людей, что так будет у того человека, у которого в детстве была такая реакция на вакцину, если это была действительно реакция на вакцину против гриппа, а не на какие-то другие факторы, и так совпало. И это я тоже, что не... тоже может быть, да. Но я скажу, что такие реакции будут крайне редки, эн масса что называется. Да. Спасибо. Алексей Анатольевич, вот просят сказать, какие есть прямые противопоказания к применению двух доступных сейчас вакцин – «Спутника» и короны. Это вопрос, который надо адресовать своему врачу. Он откроет историю болезни, и он скажет. Я не припоминаю вот каких-то несовместимых заболеваний, с вакцинацией или состояния организма, которые были бы для которых вакцинация была бы потенциально опасные. Но то, что я не припоминаю, не означает, что ваш врач не знает таких вещей. И, и конкретно для вашего организма не, не сочтается? Я, наверное, немножко надоел нашим слушателям с эффектом Ваншенкина, потому что все мы хотим увидеть Алана Чумака перед телевизором, который зарядит, и у нас будет счастье в бизнесе, здоровье и личной жизни. И вы, наверное, ожидаете от меня услышать. Люди всегда ждут чуда. Но все-таки, знаете, честность выше стремления произвести хорошее впечатление. Совершенно согласна. По-моему, чудо это то, что мы имеем возможность получить объемную информацию, а потом для себя уже сделать какой-то вывод. Да, поэтому я повторяюсь с этими врачами, и, наверное, многие наши слушательницы и слушатели, если таковые есть, хмыкают. Но что он все время? Понимаете, я мог бы быть и более развязным для вас, понимаете, но это не нужно. Я лучше вам скажу правду, как она мне видится. Если я осторожен, это значит, что я заботюсь о вас, а не о себе и своей репутации, в первую очередь. Спасибо большое за эту честность. Вот есть вопрос про Вива Корону. Считается, что она более мягкая, но, соответственно, от нее и меньший эффект, она более слабая. Есть какие-то Ваши рекомендации? И -корону, насколько я помню, поправьте меня, у Вас интернет под рукой, я сейчас не могу. вакцина. Хорошо. Ну, более мягкая. Я в этом не убежден. Я не считаю, что она хоть чем-то не хороша априори, но она не более мягкая, чем вакцины другие на основе инактивированного вируса или на аденовирусных платформах. Нет, не думаю. Угу. Есть вот такой вопрос. Дочь в Израиле в школе, ей 14 лет. С родителей попросили согласие на вакцинацию от COVID. Стоит ли соглашаться? Ребенку Стоит, безусловно, соглашаться. Я уверен, что израильские коллеги очень ответственно относятся к таким вопросам. Я бы доверился полностью. Равно как если бы кто-то меня спросил, а можно ли в Москве там вакцинироваться, я бы тоже советовал, даже если это ребенок, если ребенок из Израиля приехал, и надо его защитить, это все совершенно вот взаимно. И вот этому ребенку и его родителям я бы советовал такое вот решение принять. Спасибо, но тут такой вопрос есть про дочь 19 лет, которая выглядит на 14. Я думаю, здесь ответ будет такой же. Думаю, что да. Думаю, что да. Спасибо. В инструкции в вакцине Pfizer, когда человек делает прививку, удавляется о необходимости исключения половых контактов в течение 28 дней. Может быть, потому что такая вакцина может нанести непоправимый вред плоду? вы можете это прокомментировать? Мне очень странно слышать о такой рекомендации. Неужели разработчики действительно дали такую рекомендацию? Ну, вот такой У есть как... вопрос от нас. У меня какие-то смутные сомнения. Я хотел бы увидеть эту рекомендацию в печатном виде. У меня такое предостережение представляется весьма странным. Было ли это на самом деле? Давайте, дорогие друзья, кто задал этот вопрос, задайте его себе сами и проверьте, написано ли это в инструкции к вакцине Pfizer или в рекомендациях вакцинаторов этой вакцины. Я очень в этом сомневаюсь. Никакого потенциального вреда плоду эта вакцина принести не может, как мне кажется. Снова, с той оговоркой, что единичные случаи, причины которых мы не знаем, возможны. Я их не могу исключить все. Я только говорю, что вакцина там X, не буду называть фабричную марку, она спасет тысячи, и в том числе многие будущие жизни. Спасибо. Так вот такой вот вопрос есть. Родители 73-74 года болели в конце декабря, поражение легких 20-30 процентов. Нужно ли вакцинироваться через несколько месяцев? Ну, в принципе, мы отвечали уже на эти вопросы, что какой-то интервал после болезни нужен. Безусловно. А следует, наверное, воздержаться, мне кажется. В ближайшее время, во всяком случае, если только кажется. в декабре это было. Да. А они должны быть защищены, по идее. Но не следует себя вести беспечно. Я уверен, что вот эти уважаемые родители нашего слушателя так себя и ведут, осторожно. Надо продолжать себя вести все-таки сдержанно. Понимаете как? Вот эта эпидемия, так мы говорим о специальных вещах, ну уж позвольте мне иногда отвлекаться, развлечь вас своими, возможно, незрелыми умозаключениями об обществе и так далее. Вот. Эта инфекция – это такая вакцинация человечества от будущих, возможно, более серьезных проблем, связанных с инфекционными болезнями. Мы учимся, как себя надо вести. Мы учимся, как надо организовать медицину. Что делать и что не надо делать. Мы учимся избавляться от пустых страхов, быть собранными, осторожными, но не суеверными. Это все очень важно. Из этого к данному конкретному случаю. Все-таки родители переболели, но все-таки возраст. Надо воздержаться от контактов, которые... Угрожают, наверное, ну, конечно. Если можно куда-то не ходить, я бы вот не ходил. Ну Мне тоже не 17 лет, как, наверное, вы догадываетесь по видеоизображению. Я стараюсь не ходить туда, куда я могу не ходить. Я не настолько общительный человек, чтобы вот презреть все опасности и идти. Даже если бы я перенес там раньше заболевание или привился сто лет назад, я все равно в нынешней ситуации ограничил бы свои контакты, просто потому что это разумно. Сейчас вот после прививки, вот мы знаем, что вы сегодня сделали вторую прививку, пройдет какое-то время, все равно вы будете ну, не совсем так жить, как было до того. У нас все время говорят о том, что вот мы привьемся, и, и все будет по-прежнему. Все-таки вот, ну, совсем по-прежнему, наверное, пока не будет. Немножечко давайте, надо ограничить так. себя. Я всегда приветствую, когда у людей есть голова на плечах. Понимаете как? Ну, я буду читать лекции студентам, начиная с завтрашнего дня. Даже не дожидаясь, вот, пока пройдет. Не дистанционно, а уже офлайн. Вот, я, я люблю читать живьем. И все-таки учить дистанционно – это не то. Я буду читать живьем. Я выбрал из двух вариантов именно такой. Это некий риск. Но я на него иду. Но это не значит, что я буду, знаете, ходить на рыв дискотеки. Вы, наверное, вряд ли представляете, что меня прельстит такая возможность. Но даже если бы я люби, был любителем таких вещей, я бы воздержался пока, понимаете? Мы не знаем, насколько мы защищены даже после превью. Давайте подождем, пока эта история подойдет своему логическому концу. И кривая заболеваемости будет продолжать вести себя прилично и показывать снижение ежедневных случаев, как у нас сейчас и есть в Российской Федерации, что очень приятно. И пускай провакцинируется побольше людей, а тогда уже все на в дискотеке товарищи. Я так считаю. И к вам на концерт. Благодарю. А... Я... Не, не посмел бы использовать ваш уважаемый канал. Ну, а я посмела. Да, я, вот, для, для, для, наших, для наших слушателей, Алексей Анатольевич не только биолог, и не только ученый, но еще и музыкант. Алексей Анатольевич, но ну, все-таки, даже когда мы вот свою модель поведения все-таки будем ну, вот такую вот ограниченную использовать, вакцинация дает определенную степень уверенности, свободы, и это очень важно не только вот с нашей физической, но и с психологической точки зрения. Безусловно. Вы абсолютно правы. Действительно дает. И наше психологическое состояние это очень важно. И, безусловно, вот этот биологический аспект этой эпидемии, ее распространение, тяжелые случаи, больницы, умершие, скорбим о каждом. Это только один аспект всей этой истории. Другой аспект информационный. Когда каждая сводка новостей в Российской Федерации начинает сообщение о том, сколько человек умерло в день, это создает очень тяжелый фон. И от этого тоже нам предстоит избавляться. Мы понимаем, что свобода распространения информации и... Свобода действий СМИ – это очень важно. Но иногда перебарщивают ребята, понимаете? Ну, ну уж люди как вопьются во что-нибудь, и пока с этой игрушкой не наиграются, может быть, это немножко такой дерзкий термин в применении к столь серьезной проблеме, как COVID-19. Но ведь так происходит и с другими заболеваниями, опасность которых сомнительна. Вспомните, что несколько лет назад все боялись его бешенства. Один мой знакомый ученый-вирусолог, англичанин, сказал, что он в этот день пошел на рынок и накупил отличный говядины по дешевым ценам, потому что он понимал, что это все раздуто. Где сейчас это коровье бешенство, кто бы мне сказал. Понимаете как? Мы раздуваем иногда информационные поводы, и при всей серьезности, вот актуальный COVID-19, проблема еще и раздута раза в два с половиной. Понимаете как? И вот с этим тоже нам приходится учиться, справляться, и это важный аспект нашего психологического здоровья, отсюда нашего иммунитета. Хорошее настроение – основу всего. Для этого мы и делаем такие встречи, чтобы у нас получили ответ люди из первых уст и такой вот оптимистический, и с юмором. Есть еще пару вопросов, вот буквально последние два-три вопроса я задам, и будем потихонечку завершать нашу встречу. Алексей Анатольевич, а может ли быть после второй вакцины спутник VI положительным результат ПЦР? После второй? Это вполне возможно. Смотря через какое время. Результат ПЦР положительный, когда идет активная репликация вируса, когда вирусная РНК есть в организме. Берется проба, и тест очень чувствительный, то есть он буквально может размножить и выявить там отдельные молекулы РНК. То есть он, он даже, ну как сказать… Он слишком... Чувств... А, в тот же день после вакцинирования, Ирина Дворкина пишет там, я вижу угу, угу. Э, краем глаза всплывает... Да-да-да, в тот же день после вакцинации. Тогда это менее удивительно. Значит, была инфекция. Э, инфекция шла вот таким вот, э, не вызывая особых неприятностей. Не заметив ее, э, Ирина... Э, Очевидно, провакцинировался первый раз. Прошло три недели. Ну, еще фон там шел какой-то, да. Потом второй раз, на следующий день сделали тест. Тест положительный. Значит, бывают положительные тесты, сразу вам скажу. Но если все верно, я бы повторил этот тест через какое-то время. И антитела бы посмотрел. Потому что случай такой неординарный. Так не должно бы быть. Но если так, действительно, все верно, и тесты показывают плюс в такой ситуации, то я это объяснил, как я только что это сделал. Таким образом. Была инфекция, которую не заметили, провакцинировались, но поскольку еще антигенный ответ не развился в полной мере, то некая репликация происходит, следы вируса выявляются. Возможно. То есть это не последствия вакцинации, а это последствия такого слабого, вялого течения ковида, который был до вакцинации? Я не думаю, что это может быть последствием вакцинации. Дело в том, что полимеразная цепная реакция… Тут надо учесть, на какой участок вирусного генома нацелена полимеразная цепная реакция. Потому что если вы провакцинировались, скажем, спутником V, и у вас есть МРНК, ген у белка шипа, о, интересная штука, то если тест нацелен именно на белок шипа, на его РНК, на ген, то он может выявлять, может быть, совершенно безвредный для вас кусок РНК, который кодирует белок шипа. Так теоретически может быть. Надо посмотреть, какие тесты сейчас делаются и на какой ген они нацелены. Если бы я был разработчик таких тестов, я бы не на один участок бы их нацелил, а, скажем, на РНК-полимеразу и белок шипа. Но в любом случае, вот Ирине, надо повторить тест через какое-то время. Думаю, да, и антитела еще посмотреть. Угу. Спасибо. А вот еще есть такой вопрос. Через сколько после вакцинирования достигается максимальный иммунитет? Не через 35, где-то вот так, через месяц. Угу. Так пишут, по крайней мере. Понятно, ну, спасибо. Ну, тут есть конкретные вопросы, там, вот 75 лет, операция «Рак легких». Я уже отвечаю за Алексея Анатольевича врачу. Я да, думаю, да, и пожелаем здоровья. В этом да, да, да. А, смотрите, еще вопрос, есть ли какие-то рекомендации по вакцинации людям с ВИЧ и СКВ? СКВ – это… Я тоже не знаю, что такое СКВ, расшифруйте. Задал Если можно. Я на... а, наверное, системная красная волчанка. А, это системная да. это автоиммунное заболевание. Совет тот же, который вы только что дали. Это так называемые сложные случаи, и тут никакой гуру вам не расскажет, что вам надо делать. Тут только врачу можно довериться. Да. врач, который знает вообще вот в каком состоянии находится сейчас это, это очень индивидуальный это... случай тут все непросто и... ну как вот дать такой совет идите с волчанкой и привейтесь спутником и будет вам благо ну, спутником тут... ли? может быть какой-то другой вакциной надо ситуации? разбираться в каждом случае смотря в истории болезни которая у меня перед глазами нет а если бы была, я, я не врач повторюсь Понятно. Спасибо, Алексей Анатольевич. И на закуску я хочу задать вопрос не про вакцины. Вот есть такой вопрос о том чуде, да, о котором мы все время говорим и которого мы ждем. Вслед за больницей Адаса Тель-Авивская больница легко сообщила о высокой эффективности разработанного ею препарата при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции. Есть какой-то препарат с загадочным названием «ЕХО-ТД-24», Алла Центра. Вот Что-то вы о них слышали? Может быть, действительно Я уже нашлось такое лекарство? Я не слышал. Я только общие вещи могу сказать. Я буду очень рад, если такой препарат разработан. Я думаю, там серьезные люди работают в клинике, и просто так они говорить не будут, а чего. Общие вещи по поводу антивирусных препаратов, они следующие. Их очень сложно, дорого и долго разрабатывать. Насколько это все не получается обычно. Некие антивирусные препараты, которые уже продаются в аптеках десятилетиями, если попробовать против нового заболевания, скорее всего, там большого толка не будет. Может, вреда не будет, может, незначительной пользы и облегчения будет, но это не кардинальное решение проблемы. Вот давайте для примера вспомним, что коктейль эффективный против вируса иммунодефицита человека разрабатывали больше десяти лет. Сначала были принцип то был уже понятен, что надо использовать аналоги рибонуклеотидов, чтобы затормозить вирусную репликацию. Но они оказались токсичны и использовали токсик. наконец нашли такую комбинацию, которая дает, и вот сейчас она применяется, для, по крайней мере, для облегчения жизни и продолжения жизни таким больным. Но ее искали десятилетия. понимаете как. Более удачный пример – это вирус гепатита С. Смертельное заболевание, для которого было разработано, основано на таком же принципе средство. Ингибитор репликации. Очень дорогое, но вылечивает, судя по всему, капитально. Вирус элиминирует, исчезает он из организма. Это достижение, это здорово. Просто не прошло еще столько времени. Его тоже искали от гепатита С средства долго. Времени прошло совсем мало. Если в этой клинике действительно добились такого успеха, и что-то сравнимое с лекарством от гепатита С создали, честь и хвала, я буду рад узнать такие новости. Буду ждать публикации о составе действия этого препарата из израильской клиники. Это очень интересно. Потенциально. Спасибо, это такая оптимистичная вот, новость. Да. Я, я просто думаю, что знаете, раньше, чем вот такая вещь понадобится, а ведь вакцин против ВИЧ и гепатита С так и не смогли сделать, это не всегда возможно. И давайте возблагодарим разработчиков самых разных вакцин, которые так быстро и, я считаю, удачно сработали в условиях этой эпидемии. Молодцы! Понимаете как? Это действительно огромный труд. И... Мы, раньше, да, да, мы раньше справимся, может быть, с этой проблемой, чем понадобится вот такой радикальный препарат, как э, ингибитор репликации вируса гепатита С в случае COVID-19. Может быть, в... на его основе потом будет легче какие-то другие Безусловно. модификации делать. Э, Любые усилия, любая проблема... Э, порождает усилия человечества, мы перестаем спать, ищем выходы. И это, это так, это всегда так. Алексей Анатольевич, вот сообщение есть от Ольги из Беларуси. Там начали вакцинацию медицинских работников, российской вакциной «Спутник», и очень многие отказываются, поскольку в инструкции много противопоказаний. Вот в самой инструкции препараты есть эти противопоказания. Я не видел эту инструкцию. Я сам вакцинировался «Спутником Ви», я читал анкету, если мы говорим об одном и том же, она достаточно внятная, краткая, там вполне такие без, без перестраховки перечислены возможные, вернее, у вас осведомляются вакцинаторы, не страдаете ли вы одним из перечисленных недугов или сложных состояний организма. Я не буду сейчас вспоминать на память... Но, в любом случае, вот э, в Беларуси очень такова. невнятная инструкция, вероятно, как-то так вот. Ну, Я не думаю, песню. что какую-то особую, если только не дали в соседние государства инструкцию, э, ну, особо осторожную какую-то, ну, повышенной степени подозрительности. Ну, чтобы, знаете, э, избежать любых... Ну, Каких-то, да, особо тяжелых последствий. Я бы нашим Белорусским соседям посоветовал все-таки вакцинироваться. Я буду Еще... рада вообще за, за граждан всех стран, которые смогут вакцинироваться, да. потому что действительно ну, вот мой, во всяком случае, взгляд, что это очень важно, что у нас есть сейчас такая возможность, Безусловно. и надо защитить не только себя но и всех, кто рядом. Потому что это вакцинируясь, так. мы вакцинируем э, в широком смысле слова все население планеты. Мы защищаем Батистане. других, безусловно. Да. И даже не знаем, где порой, потому что это может быть даже и не ближний наш круг. Это через такие далекие цепочки может остановить распространение. Так что каждый провакцинированный, он ну, в известной степени прав. Спасающие да. человечества тоже. Так, не, пусть да, это высокие да. слова, но это, это действительно. Если куда-то привезли вакцину в соседние страны и предлагают, ну, я бы рекомендовал. Сейчас же проблема иногда бывает в том, что ей просто не хватает в странах определенных вакцин. Не называю ни стран, ни конкретных вакцин. А когда хватает, возрадуемся. Хотя это ваш выбор, в каждом случае, может быть, ситуация в вашей стране благополучная и опасности нет, как вы считаете. Это же выбор всегда. Поэтому я не буду настаивать. Думаю, что каждый для себя сделает вывод из сегодняшнего нашего разговора. Ли я Семки... буду держим, чтобы я, знаете, не выглядел как продавец Библии из рассказов Флана Рио Коннорс, гениальной американской писательницы, такой крестноречивый человек, который мог продать там 20 экземпляров в бедном фермерском хозяйстве. В данном случае мы даем, даем знания. Да, мы даем возможность даем сведения, проанализировать, да, совершенно да. верно. Александр Ильич, благодарят наши участники за встречу, завидуют вашим студентам, говорят, что <свеч> вашим студентам повезло, что у них такой преподаватель, говорят, что получили очень много интересного, вот здесь вот в комментариях, удивительная встреча, спасибо за откровенную, нужную, уравновешенную позитивную информацию. Ирочка, ты поднимала руку, ты что-то хочешь спросить? Если можно, пожалуйста, можно спросить. Вот, если нет, мы больше полутора часов сегодня разговаривали о такой важной теме, как вакцинация. Алексей Анатольевич, огромное спасибо от всех. Действительно, мы долго ждали этого разговора. Мы долго выбирали эксперта, и я уверена, что мы сделали правильный выбор. Вам здоровье, пусть та вакцинация, которую вы сделали вот сегодня, идет на пользу всем, и вам, и всему человечеству, а каждый из нас в мере того, как сможет достучаться до очереди на вакцину, а где-то это и без очереди можно сделать, вакцинируется и будет здоровым. Спасибо большое. большое спасибо всем слушателям. Для меня это время пролетело совершенно незаметно. Было очень интересно с вами. Спасибо. Спасибо Будьте большое. Здоровы. Спасибо большое, Алексей Спасибо. Если будут какие-то вопросы, накопится какая-то новая информация, мы вас пригласим. Я надеюсь, вы согласитесь еще встретиться с нами через какое-то время. Буду рад, буду рад, дорогие друзья. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо всем. Здоровья. И э, сделайте правильный выбор за вакцинацией. Всего доброго.